день на сегодня модернизация ноутбука чтобы видать новую жизнь то есть будем менять жесткий диск который изначально стоит смотрим скорость какая ему была ну, и техническое состояние уже не очень. так ну и давайте посмотрим на, на сегодняшний диск вот видим что уже начинаются с ним проблемы вот в ноутбуке установлен вот данный диск то есть разбит на два диска c и E ну и здесь вот написано основные технические характеристики которые используются ну время работы 10 тысяч слышать 10 тысяч часов наработки начиная с 2010 года с февраля апреля месяца так ну и показано число включений и проблемы снова ну, нужно заменять чтобы в конечном итоге не итоге не потерять все то что здесь существует так давайте проверим за сколько будет загружаться система до полного загрузки при обычном жестком диске который был изначально установлен непосредственно ну, а? Вот. Ну, вот, вот. переносить систему на твердотельный диск, распаковка которого представлена здесь, то есть вот на этот. ну и как дополнительный диск то есть будет данный диск, который мы установим на место DVD-ROM. Так, ну и для того, чтобы надо все дело разобрать и поставить, вам понадобится оттурка ну, с крепкой, достаточно тонкая проволочка для того, чтобы открыть неведено. Приступаем. Первым делом мы делаем, обесточиваем ноутбук, то есть убираем батарейку. Так, теперь нам нужно вытащить отсек dvd Так, а зачем я его перевернул? Ну да ладно. Так, у меня отсек dvd находится с данной стороны так ну и винт который держит данный дивидером находится вот у меня здесь то есть, у себя можете посмотреть поискать то есть точки имеется в виду крышки дивидирома то где-то на 13 сантиметров если он у вас открыт вам повезло, либо он закрыт обычно либо под блоком памяти либо под крышкой тогда придется скрывать крышку то есть ищите инструкцию по вскрытию, так ну и скрываем то есть мы отверчиваем Вот мне вот и ваш дивидером спокойно выходит из отсека. Вот такой дивидером. Так, для того, чтобы установить жесткий диск дивидером, нам понадобится переходник по конструкции он напоминает не видимо. то есть он вот, представлен так распаковка ставлю на моем канале совпадает да. то есть как это выбрать тоже смотрите при распаковке данных адаптера, он жесткий диск. Так, теперь внутри вот находится отвертка. Здесь нам нужно так, вот, сняли. Так, ну и все, те же самые скрепления под эти же самые болты находятся. Есть, вот Здесь отверстие. отверстие. И еще внутри есть защелки в данной панельке. Так, сейчас я покажу, как это все делается. Берем отвертку. Так, и аккуратненько. Защелкиваем. эти крепления и вычли на нашу декоративную памлику так ну а на место ее чтобы в дальнейшем использовать ведером так внешний синий прием можно воспользоваться той панелькой которая поиск комплект в дальнейшем остается купить шлейф на usb и использовать конечно не дером Так, ну, здесь вот поменьше, Так, Сейчас вкладываем. Букант. I want you to Можно. там находится здесь. То есть для крепления. Так, ну закрепим позже, потому что здесь данное твердотельное не будет стоять стояли на другом месте. Так, ну и после того как меняли, обратно так вставляем, так, ну закручиваем для переноса системы. Так, ну, единственное, что сейчас остается, то есть включить систему и при помощи специализированных программ перенести. Как это делать, смотрите дальше. Так, ну давайте перенесем систему с исходного диска на новый диск, вертотильный SSD. То есть вот он. Для этого воспользуемся программой. Я на Standard Edition То есть это бесплатная программа, которую можно скачать. Здесь есть про версия, которая заплата и есть бесплатная. Так, ну и при помощи вот этой функции переносим ось на новый диск. так ну и будем использовать полностью все пространство так и не остается нажать вот эту кнопку единственное у нас система перезагрузится поэтому я запись отключу просто появится окошко то есть перегрузится в свою систему в данную программу появится окошко ну и по окончанию то есть выдает результат так, ну а сейчас пока отключаюсь и покажу уже результат. Итак, попытки клонировать диск, систему старого диска на новый SSD, не возымело никаких результатов. Потому что ни, один из, ни одна из программ, которая позволяет это сделать, чему-то не переносит, ну, и не клонирует диск с диска большего размера на диск меньшего размера. То есть все попытки, то есть пробовал различным программным обеспечением, в том числе ту, которая была показана выше, но ну, и результата никакого была еще другая программа я не помню название но тоже по клонированию диска то есть, тоже не получилось поэтому ну, во-первых чтобы не перенести все те ошибки которые были на старом диске на новый диск ну, принято решение э, восстанавливать систему с нуля ну и как делается это смотрим видео дальше Итак, перенос windows при помощи стандартных программ планирования со старого диска на новый ssd не получилось в связи с тем что ssd был меньшего размера чем жесткий диск который стоял изначально то есть он имел более большой размер ну поэтому переустановка осуществлялась обычным методом то есть здесь вот здесь написано как переставить то есть при помощи flash накопителя то есть нужно скачать средства здесь когда пройдете по ссылке так дальше нужно будет при помощи этого средства на флеш накопитель не менее 8 гигабайт но ну, вот здесь 16 гигабайт флешка это установилось, ну а дальше чистая установка при запуске системы никаких проблем не возникло изначально windows продавалась windows 7 home premium то есть потом была установка бесплатная на windows 10 несколько раз обновлялось раза два после выхода ну и последнее обновление в связи с тем что качество ж... жесткого диска стало падать в смысле срок службы уже под... подходит к концу то есть последнее обновление не установилось и пришлось устанавливать посредством создавания данной флешки резервной флешки ну и не лицензия и никуда не исчезло, то есть Windows без проблем активировалась. Только единственно при установке, то есть в самом начале, то есть вам покажет экран, введите код продукта, то есть либо пропустить, либо у меня нет ключа. Все, без проблем. Потом при подключении к сети, то есть Windows активируется тем же самым ключом, который был у вас в предыдущих обновлениях Windows. Итак, мы перенесли систему, сейчас нам нужно вытащить твердотельный укрепитель, вот это опять выкручиваем, крепежный винт, достаем переходник, так, мы вытаскиваем Накопитель. И проделаем ту же операцию, пока переносим в систему. О, я перенесу свои файлы, жесткий диск, которыми будут храниться информация сейчас. опять та же самая процедура. Берем ноутбук, вставляем. Так, отключаем винт. Так, ну и дальше форматируем информацию смотрим видео итак мы перенесли информацию зря конечно не закрутили Это из жесткого диска потому что диск стоял называется таймланд ну и меняем на новые, а это будет у нас как хранилище потому что уже видели по тестам то есть жизнь осталась недолго 2010 -го года Talk nice to me. наслаждаемся новой системой, новой скоростью. Всем спасибо за внимание, тем кому было полезно видео. До следующих модернизаций, всем удачных покупок безотказная работа ноутбука, ну и всем до свидания, до новых встреч, до новых видео.